Здравствуйте на телеканале Россия Вести, в студии Денис Плунчиков. И главное к этому часу. Россия поможет ЮАР в борьбе с новым штаммом коронавируса Микрон. А британские специалисты выяснили, что бустерная вакцина на 75% повышает защиту организма от новой разновидности коронавируса. Всплеск заболеваемости в Южной Корее. Третий день подряд более 7 тысяч человек. Больница переполненная. Дипломатия вместо денег. В США отложили отправку дополнительной военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Задымление и разгерметизация кабины. В Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет. А еще дорожные камеры начнут фиксировать опасное вождение. Что ждет лихачей? Россия поможет ЮАР в борьбе с распространением нового штамма коронавируса Микрон. В Кейптаун вылетели врачи, научные сотрудники Роспотребнадзора и Центра «Вектор». Спецборд МЧС также доставит в ЮАР мобильную лабораторию и партию российских тест-систем. Решение направить в республику наших специалистов и медтехнику было принято после телефонного разговора президентов двух стран. Конструкция вакцины против нового штамма коронавируса «Омикрон» собрана, но менять под него спутник Ви пока нет необходимости. Об этом сообщили в научном центре имени Гамалии. Новая мутация вируса была выделена в лаборатории от заразившихся россиян, которые прилетели из Африки. Сейчас наши ученые работают с этими материалами, изучая эффективность спутника против «Омикрона». Тем временем в регионах ужесточают антиковидные меры в связи с появлением нового штамма. Так в аэропорту Новосибирского усилен санитарный контроль на рейсах из стран с неблагоприятной питобстановкой. В Хабаровском крае ввели целый пакет новых ограничений, в их числе отмена любых массовых мероприятий, детских занятий в кружках и секциях, приостановлена плановая диспансеризация и медосмотры. А не привитые пенсионеры не смогут воспользоваться льготным проездом в городском транспорте. В начали использовать новую тест-систему для одновременной диагностики ковида и гриппа. Уже выявлен и первый пациент сразу с двумя вирусами. Он также проходит лечение в красной зоне, но изолирован от остальных больных в отдельном боксе. Власти Сан-Марино начнут использовать спутник Light для ревакцинации. Привиться бустерной дозой российского препарата жители смогут с 22 декабря. В очередь уже записались несколько сотен человек. В Швейцарии начнут вакцинацию детей от 5 лет. А в Словакии, чтобы повысить иммунизацию населения от ковида, решили платить за полный курс прививок. А ситуации в Европе репортаж Дарьи Григоровой. Темпы вакцинации в ЕС упали вдвое за последние четыре недели. И власти стран по-разному пытаются мотивировать людей прийти за уколом. В Словакии, одной из наименее привитых стран ЕС, решено предлагать материальную выплату людям старше 60 -ти. За полный курс вакцинации будут платить по 300 евро. В последний момент мы приняли очень ответственное решение. Мы пытаемся запрыгнуть в выходящий поезд. Мы пытаемся вакцинировать как можно больше людей до того, как в Словакию приедут люди с омикроном. Сейчас вакцинированы 46% жителей Словакии. Это значительно ниже среднего показателя по ЕС. В стране уже действует карантин для непривитых. То есть большинство магазинов и услуг доступны только тем, кто закончил вакцинацию или переболел. Подход к прививочной кампании ужесточает и новое немецкое правительство. Бундестаг принял закон, согласно которому к середине марта вакцинация становится обязательной для всех работников больниц, врачебных кабинетов и домов престарелых. И то, что это может быть только на начало, то есть первый шаг к всеобщей обязательной вакцинации чувствуют и сами немцы. Я надеюсь на обязательную вакцинацию, особенно для определенных групп. Я работаю фрилансером, поэтому мне приходится контактировать с множеством людей. Я верю в эффективность вакцинации. Власти опасаются, прежде всего, распространения более заразного штамма омикрон. Правительство Британии возвращает уже привычные санитарные меры, хоть премьер-министр Борис Джонсон совсем недавно обещал, что этого не произойдет. Но с понедельника введен план «Б». В Англии вновь нужны ковид-паспорта для посещения публичных мероприятий, а ношение масок опять становится обязательным в общественных местах. Но больше всего тревожит европейские власти ситуация в Дании. В сентябре там отменили все антиковидные ограничения, а сейчас уже обнаружены более 400 случаев заболевания, вызванного именно омикроном. Это больше, чем где-либо в Европе. Правительство срочно возвращает все санитарные меры. Школы переходят на онлайн-обучение. Закрываются ночные клубы. Работа баров и ресторанов теперь ограничена по времени. Запрещается ночная продажа алкоголя. Меры начинают действовать в субботу, и жители Копенгагена решили использовать последнюю возможность. Я собираюсь веселиться по полной, я собираюсь потратить все, что у меня есть, потому что я не знаю, когда премьер-министр Дании снова все откроет. Еще неизвестно, сколько новых случаев заражения принесет Дании этот последний перед ограничениями пятничный вечер. Дарья Григоровой, Владислав Чернов, Североевропейская Беровестей. Бустерная вакцина от ковид на 75% повышает защиту организма от омикрона в сравнении с двумя прививками. В исследовании, которые провели в Британии, участвовали почти 600 человек с подтвержденным заражением новым штаммом. На него в стране приходится треть всех выявленных случаев. Всплеск заболеваемости в Южной Корее третий день подряд более 7 тысяч человек. Больницы переполнены, есть риск нового локдауна. Минздрав планирует сократить интервал между второй и бустерной вакцинами до трех месяцев. В стране сейчас полностью привит 81% населения, но третью дозу получили только 10%. В Бразилии новые антиковидные меры для туристов от непривитых будут требовать соблюдения пятидневного карантина. При этом в Рио не собираются отказываться от масштабных новогодних празднований. А Вьетнам с Нового года начнет восстанавливать регулярное авиасообщение с другими странами, которое было прервано в марте 2020-го из-за пандемии, в числе первых направлений страны Восточной и Юго-Восточной Азии. США отложили отправку дополнительной военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники. По их данным, Вашингтон решил сделать ставку на дипломатические усилия, но полностью отказываться от военной помощи Киеву в Белом доме не намерена. Известно, что Киев запрашивал ракеты, снаряда, а также средства радиоэлектронной борьбы. И по данным журналистов, часть помощи на этой неделе уже поступила. Глава МИД Украины накануне прямо заявил, что цели Киева в Донбассе эта цитата, «мир через силу». И пока Запад ведет переговоры с Москвой, у Киева есть время накопить силы для решения вопроса с Донбассом и вступления в НАТО. Напомню, что в недавнем разговоре с Джо Байденом Владимир Путин четко обозначил возможное присоединение Украины к Альянсу как красную линию, которую нельзя пересекать. Президенты договорились разработать гарантии безопасности для России. Этим займется специальная двусторонняя группа. В необходимости восстанавливать отношения с Россией уверена украинская оппозиция. Виктор Медведчук призвал начать прямые закупки газа у Москвы, по мнению одного из лидеров оппозиционной платформы «За жизнь», приобретая топливо обходными путями из Европы по завышенным ценам. Власть Украины, цитата, «дурят людей». В итоге страна, по его словам, может не пережить эту зиму. Он также выразил мнение, что Киеву не по пути с североатлантическим блоком. Я... Следовательный принципиальный сторонник того, что Украина не должна быть в НАТО. И я э, не просто категорически это утверждаю, я ведь привожу аргументы, что с НАТО нам не по дороге, что НАТО усугубит ситуацию и так достаточно критическую и вопросы экономики, и социальной сферы, и политики, что сегодня нейтральный статус, который уже провозглашался в Украине, должен продолжить существовать, и нам надо его развивать. В России сегодня отмечают День Андреевского флага. Белое полотнище с косым-синим косым крестом – главный символ российского флота еще со времен Петра Первого. С тех пор священные для моряков стяг добровольно спускали всего два раза. О традициях и славных победах, с которыми связан символ Андреевского флага, расскажет Дмитрий Пищухин. На флаг смирно, флаг внести! Право поднять Андреевский флаг доверяют только отличникам службы. Ежедневный, рутинный процесс всегда выглядит торжественно. С этого момента учебный корабль «Смольный» превращается в боевую единицу. Флаг! Юсь! Стеньковые флаги! Флаги рассвечивания! Поднять! Этот военный ритуал не менялся со времен Петра Первого. Считается, что именно он придумал косой синий крест на белом фоне в честь святого апостола Андрея Первозванного. Флаг – это как... Как святыня, грубо говоря, как икона для нас, моряков. Пустили флаг, значит, корабль не действует. Все. С нами Бог и Андреевский флаг. Традиционное напутствие, которое произносят командиры кораблей перед боем. Военный устав, который предписывает защищать Андреевский флаг до последней капли крови, соблюдается свято. За всю историю российского флота добровольно флаг был спущен лишь дважды. И каждый раз это имело тяжелые последствия для отдавшего приказ. Первый раз перед турецкой эскадрой флаг спустил фрегат «Рафаил». Этим именем и сегодня запрещено называть любые корабли. Командира лишили всех наград, разжаловали в матросы и запретили жениться. Второй раз флаги на русских кораблях спускались в конце Сусимского сражения. Несмотря на то, что командир спасал жизни моряков, его приговорили к 10 годам каторги. контр не Небогатов, учитывая то, что в ходе Сусимского сражения погибло более 5000 тысяч российских моряков, но он спас несколько сот молодых жизней. Существует несколько разновидностей Андреевского флага, но особо ценится стяг с Андреевским гербом в центре. Это высшая награда, которой за всю историю удостоились только два корабля. На этих фото стяг Азова. Он едва умещается на ступенях Военно-морского музея. Даже в советское время военно-морской флаг нес на себе все те же Андреевские цвета. Сегодня стяг носит не только российский флот, но и авиация, которая. Которая защищает границы страны у морских рубежей. Дмитрий пещухин Евгений Костин, Сергей Ищенко и Галина Орлова. Вести. Санкт-Петербург. Российская военная база в Таджикистане получила 30 танков Т-72. Это модернизированные модели. Они заменят более старые образцы. Новейшие боевые машины оборудованы улучшенной баллистикой и прицелом, что позволяет быстрее обнаружить и уничтожить цель. Кроме того, у них улучшена маневренность и укреплена бронь. В ближайшие месяцы танкисты пройдут занятия по вождению и огневой подготовке, а после учения с участием других подразделений. Сегодня вечером в 20 часов на нашем канале смотрите программу «Вести в субботу» с Сергеем Бралевым. Сколько нужно времени? А сколько у нас есть? Нисколько. Усты. 21 сезон «Тайн следствия». Гурные деятельности, тайны личной жизни. Я так понял, что там как предложение со стороны Платонова. Да. Как Марии Сергеевне и Анне Ковальчук удается сохранить такую форму? Какая она на ринге? Как она ставит замедленные съемки? Как в городе Атомщиков в Зеленогорске уже работают QR-коды? Предвидите документы объезжающих. Что с теми, кто не успел привиться? Подниматься по лестнице. Еще недоступно это. Как добиться соблюдения масочного режима? До тех пор, пока мы будем вот так себя вести, мы будем э, иметь то, что имеем. И, конечно, саммит Путин-Байден. Но только у нас. Что теперь в папочке у переговорщика из МИДа? Я давно слово «партнеры» применительно к этой публике не употребляю. Какую партию разыгрывает Зеленский? В чем бывший посол США в Москве Майкл Макфо проговорился еще до саммита? И что считают ветераны российской дипломатии? Я думаю, что мы э, заложники в течение многих обстоятельств. Задымление и разгерметизация кабины в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет. Что говорят пассажиры рейса и почему кислородные маски выпали не у всех. Об этом и не только сразу после рекламы. Не переключайтесь. Вы Вести, мы продолжаем выпуск. В аэропорту Шереметьево этим утром совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании Нордвинд. Сработал сигнал о разгерметизации кабина. Пассажиры также сообщают о задымлении. В салоне выпали кислородные маски, но воспользоваться ими смогли не все. Транспортная прокуратура начала проверку. Борт от полетов отстранен. Подробнее Татьяна Проскорякова. Первые полчаса полет проходил в штатном режиме, но затем пассажиры заметили, что лайнер стал резко снижаться. Выпали кислородные маски. Напуганные люди пытались узнать, что происходит у стюардес. Начался дым в самолете, в салоне самолета. Вылетели маски. Эти маски не работали. Началась паника. Посреди просто полета мы развернулись обратно в Шереметьево. Люди просто перенесли колоссальный стресс. По словам пассажиров, маски выпали не у всех, а на местах А, Б и С система не сработала. Вылетели посреди полета маски, которые должны были напитать таз кислородом. Но, к сожалению, эти маски не работали. Я пыталась, у меня маленький ребенок два года пыталась ей дать эту маску, но она не давала никакого кислорода. Более того, соседние ряды у них вообще эти маски не вылетели. То есть у нас рядом сидели люди с детьми, которые остались без кислорода точно так же. По одной из версий, нештатная ситуация возникла из-за разгерметизации лайнера в кабине пилотов. Пришлось пойти на снижение и развернуть машину обратно в Москву. Посадка прошла благополучно, все пассажиры живы. Но до сих пор пытаются получить разъяснение от компании «Нордвинд». Они нам просто-напросто сказали такие слова, что вылета не было, вылет перенесен на 10.30 и вообще о чем идет речь. То есть авиакомпания просто-напросто решила обезопасить себя, сказать просто, что вылета не состоялось. Он просто рейс задержался. В авиакомпании инцидент пока не комментирует. Пассажиры должны вылететь в Краснодар другим рейсом в ближайшее время. Татьяна Проскурякова, Елена Бедях, Вести. Только что мы получили новые данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Итак, за последние сутки в России выявлено чуть более 30 тысяч заболевших ковидом. Больше всего заражений в Москве 3140, в Петербурге 2000 и 1800 в Подмосковье. Наименьший прирост инфицированных в Калмыкии, Тыве и на Алтае. Летальных случаев за сутки 1171 а вылечились и выписались из больниц почти на половиной тысяч пациентов больше, чем заболели. В Северной Осетии стартовала программа реабилитации пациентов с постковидным синдромом. Поправить здоровье после перенесенного коронавируса можно в санаториях. Специализированные курсы рассчитаны не только на восстановление физической формы, но и на работу с психологическим состоянием. Репортаж Александр Кондухова. У постояльцев санатория «Осетия» весь день расписан буквально по минутам. У каждого свое индивидуальное расписание занятий и процедур. Здесь, в санатории, пациенты, переболевшие COVID-19, проходят курс реабилитации. Отбором пациентов занимаются мультидисциплинарные бригады врачей. Это многопрофильные специалисты, которые проводят первичный осмотр пациентов наших, определяют, Уровень и необходимость реабилитации. 12-дневный курс реабилитации включает целый комплекс процедур. Серьезный акцент делается на правильном, полноценном питании. При этом меню подбирают индивидуально для каждого. У нас лечебное питание, у нас есть необходимые столы. У нас бывают пациенты с сердечно легочной недостаточностью, с сахарным диабетом, ожирением. У людей, перенесших коронавирус, встречаются самые разные осложнения. Один из эффективных способов восстановления организма ⁇ больнивать. Война морские жемчужные ванны. Они влияют очень положительно на обмен веществ, стимулируют его, они стимулируют кровообращение, они улучшают насыщение крови кислородом. После ковида людям часто приходится сталкиваться с психологическими проблемами. Конечно, огромное внимание уделяется лечебной физкультуре и ходьбе. Рядом с санаторием сосновая роща, в которой обустроен теренкур. Почти всем пациентам прописаны ежедневные прогулки. На Теренкуре есть несколько маршрутов общей протяженностью более двух километров. Одни тропинки совсем пологие, другие уходят вверх в гору. Но ну, а тем, кому пока еще трудно совершать прогулки, можно просто посидеть на скамейке и подышать целебным хвойным воздухом. Реабилитацию после ковид проходят сейчас почти 100 человек сразу в нескольких оздоровительных учреждениях. И лечение, и проживание бесплатно. Программа рассчитана для людей старше 18 лет. И те, кто прошел хотя бы часть курса, говорят, что эффект превосходит все ожидания. Честное слово, полтора раза я помолодел на 20 лет. Александр Кундух, Валам Маргоев, Тринрас Станислав Худеев. Вести. Северная Осетия. Мощный торнадо пронесся по нескольким американским штатам. Есть погибшие. Десятки человек оказались под завалами после частичного обрушения склада компании «Амазон» в городе Эдвардсвилл в Иллиносе, сообщает Fox News. В здании могут находиться от 50 до 100 человек. На месте работают спасатели. А в Арканзасе стихия обрушилась на дом престарелых. Погибли два постояльца, пятеро пострадали. Заблокированных людей пришлось вывозить спасателям. Большой и в Европе, во Франции объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за паводков. Дожди на юге страны идут с четверга. Накануне выпала месячная норма осадков за полдня. В десятках городов потоплены улицы. К столице Италии приблизился водяной смерч, редкое для этих мест явление. Угрожающего вида столб над морем был хорошо виден с окраины Рима. В Австрии мощнейшие за последние десятилетия снегопады привели к перебоям с электричеством, многочисленным ДТП и пробкам на дорогах. Последствия дождей и снегопада переживает и север Испании. На улице городов хлынули бурные потоки с гор. Жители оказались заперты в домах, многие региональные трассы перекрыты. Дорожные камеры будут фиксировать все опасное вождение. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на Росстандарт и МВД России. Изменения в ГОСТ планируют утвердить следующим годом. Заодно планируют вернуть практику наказания за превышение средней скорости. Новый ГОСТ сделает невозможным объезд контролируемого участка. Также исключит возможность уйти от штрафа, если водитель превысил лимит хотя бы под одной из двух камер на участке дороги. Нововведения коснутся не только стационарно, камер, но и передвижных технических средств автоматической фото-видеофиксации. В столице Урала скоро появится девятое царство. Все из-за льда. Для этого в Викторинбург привезут около тысячи кубометров материала. Часть уже доставили на главную площадь. Лед добывают в карьере недалеко от города. Требования жесткие, но главное прозрачность. Как зарождается новогодняя сказка, увидел Кирилл Бортников. Пилит, как по маслу. Это настоящий конвейер по заготовке строительного материала для ледового городка. Раньше делали это вручную, сейчас процесс механизировали. Установку придумали местные умельцы. Шина от бензопилы, привод, электромотор. Каретка движется по специальному каркасу, останавливается на определенном расстоянии и режет нужный кусок льда. Вдоль пилим шириной на 80, длину на 170. И весь процесс... Далее, по специальным каналам, эти куски льда при помощи гарпунов толкают к транспортерной ленте. Здесь уже обрезается все лишнее. К этим ледяным брускам серьезные требования не только по объему, массе, габаритам, но и по прозрачности. Ее проверяют здесь же. Если вдруг попадется какая-нибудь веточка или какой-то посторонний предмет, то эту плиту тут же отбраковывают. Контроль качества очень строгий. В отходы отправляется не больше 15% брикетов. Глубина этого карьера почти 100 метров. Вода кристально чистая, грязи практически нет. Лед на северском карьере такой же прозрачный, как на озере Байкал. Мы как патриоты Урала. Считаем, что здесь не менее прозрачный лед. Из года в год это уже традиционное место заготовки сырья для ледовых городков. За одну смену выпускают не меньше 100 кубометров льда. Практически непрерывный процесс прекращается только в канун праздников. Большую часть привозят на центральную площадь Екатеринбурга. Здесь тысяча кубометров льда обретет форму, будь то это хрустальный забор или филигранные скульптуры. В этом году тема ледового городка – новогоднее царство, 3 9 государство. Открытие запланировано на 29 декабря. Кирилл Бортников, Макс Ацапрогильдыев, Геннадий Лугунов, Илья Ангалеева. Вести. Екатеринбург. О главных событиях последних 7 дней в вестях недели с Дмитрием Киселевым. Смотрите в воскресенье в 20 часов. Это вести недели. И я Дмитрий Киселев. Смотрите в воскресенье. Это вопрос провокационный. Но каким на провокации Киева будет ответ? И по чью дудку сплясала Незалежная, когда в очередной раз отправляла свой корабль в Керченский пролив паническая атака. Я не буду лечить по протоколу, потому что я считаю ошибочным. Так что за врачи лечат ковид имбирем и активированным углем? Да, есть какой-то вирус, я даже с этим не спорю. Но у нас это не чума. Почему мракобесие столь живучее? Это просто способ заявить на себе. Ковиду не имеющий никакого отношения. И какие новости про микрон? Он распространяется в 4 раза быстрее дельты. Учебная тревога на случай боевой. Аптечка в наличии, вода в наличии. Как Киев превращает детей Донбасса в детей подземелья. Вот этот небольшой вход с надписью «Осторожно, голова» сейчас предназначен для первоклашек. Репортаж не для слабонервных. И «Золотой Ярославль». колокола древнего Тутаева. Глина обладает магическим свойством. Ростов Великий чтобы раскачать его тысячекилограммовый язык, требуется минимум одна минута. И знаменитые рыбинские моторы. Но за что в ответе шпулярник? И где просить счастья? Вести недели. Воскресенье. 20.00. Все новости всегда доступны на медиаплатформе «Смотрим» в приложении или на сайте смотрим.ру. ру а у нас к этому часу все. С вами был Денис Полнечков. До встречи.